Всем привет, дорогие подписчики, сегодня будет новый видос, топ моих вещей, которые я накопил за этот год. Погнали! Ну, наверное, все знают, что при начале данного ролика надо подписаться на наш канал, потому что нам надо до конца этого лета набрать 200 подписчиков. Я верю вас, мы сможем. Ну, а мы начинаем. Кстати, поставьте лайк под этот видос, если он вам понравится. Ну, на первом месте, конечно, это моя камера. Э, название этой камеры Canon. Ну, так как я сейчас снимаю на эту камеру, я не могу вам ее показать. И вы сейчас, наверное, спросите: а где, собственно говоря, коробка? Э, а я вам отвечу: Ее нет. Ну, она есть, наверное, надо спросить, но дело в том, что я ее потерял. Поэтому. И сейчас я вам э, засниму ее на свой телефон, и вы все увидите. Ну и вот, ребятки, моя, собственно говоря, камера. Сейчас я снимаю на свой телефон. Э, оцените ее. Э, напишите в комментариях, сколько она по вашему набирает баллов. Вот я бы поставил ей, э, ну, примерно 10 из 10. Ну и, конечно же, на втором месте мой телефон, это Samsung A10 он стоит не очень дорого 10 тысяч рублей Итак, сейчас я вам его покажу вот он зацените его, как вам? хороший вариант, качественный тем более за такую цену ну, есть один минус, у него нет отпечатка пальцев Еще я купил чехольчик Почему вечно чехлы стоят так дорого? Тем более, этот чехол китайский, он стоит 700 рублей Фирменный стоит, конечно же, два раза дороже 1400 рублей Так что, думайте Ну, вообще, они от фирменных, фирменных чехов не очень отличаются Наверное, по качеству все-таки. Но все равно чехол качественный. Итак, дорогие друзья, третье место э, в моем видосе э, заслуживает мой второй телефон. Это Dexib G155. Хопа! Не ожидали? Да, он сломан. Целый, целый год меня бесил. Э, он.. Почему-то в последнее время он начал, э, не заряжался, вообще не заряжался. Ну, я не сдержался и просто э, выки, выкинул его с балкона. Да, вы такие, наверное, подумайте, Руслан, ты что наделал? Это же дорогой, э, хороший, качественный телефон. Знаете, он меня уже давно бесил, так что... И так четвертое место забирает вот эта вот маленькая камера э, Название этой камеры ddk да, 321 Да, странное название, но что поделаешь Вообще эта камера мне не очень нравится Во-первых, у него такой большой минус э, Звук очень тихий, понимаете? И даже если ты на компьютере поредактируешь и сделаешь звук громче То там будет так много шумов Камера стоит 2000 Ну, чего вы ожидали за 2000 Тем более Ну такая нормальная камера Для двух косарей Так что э, Хороший вариант для начинающих блогеров Ну и пятое место забирает Вот эти вот Наушники i7 Сейчас я вам их покажу Вот, вот так они выглядят i7, видите? Видите? i7, вот Сейчас я их открою. Кстати, открывается хорошо. Вот. Знаете, сколько они стоят? Ну, я видел, они стоят в районе полторы тысячи. Не очень дорого. Но один минус. Они очень, очень быстро разряжаются. Но могут проработать 20 минут максимум. Или минимум. Не знаю. Я их выиграл на соревнованиях. Честно говоря, я сам не ожидал, я сам в шоке, как я это сделал. Просто меня просто бицуха, да? О, видали? В общем, я красавчик. Выиграл вот эти вот аэрофоты. Кстати, они светятся. Чуть-чуть. Вот, видите? Ну, в общем, это, наверное, шестое место. Итак, ребята, последнее седьмое место забирает. Забирают вот эти вот наушнички. Но они стоят не очень дорого. Хотя нормальная такая цена для китайской дешевки. Э, вот это вот, вот эти вот наушники. Вот, вот эти вот наушники Стоят 200 рублей. А вот эти вот, вот эти вот стоят 300 рублей. Ну я в самом шоке, конечно. В других магазинах они стоят. Рублей 150, вот где-то так. Но вот и подошел э, конец нашего видеоролика. Подписывайтесь на наш канал. Опять же повторюсь, ставим лайки. Э, набираем 10 подписчиков. Э, с вами был канал Кики Бум. Кому понравился этот видеоролик, поставьте лайк. Э, всем удачи и пока!